Закрываем глаза. Закрытыми глазами глядим прямо перед собой. Одно из таких исследований ⁇ ультразвуковая биометрия. Она позволяет определить состояние макулы в ситуациях, когда увидеть ее невозможно. Например, у пациента катаракта или в стекловидном теле есть кровь. Кроме этого, биометрия измеряет и другие параметры глаза. УЗИ дает информацию о состоянии сетчатки в целом, а также о дистрофических изменениях макулы. Также можно сделать оптическую биометрию. Это бесконтактная процедура. Она дает более точные результаты, чем ультразвуковая. Однако прозрачность внутри глаза должна быть при этом выше. Поскольку маклодистрофия – проблема возрастная, у пациентов могут обнаружить целый букет глазных заболеваний. Например, глаукому – повышение внутриглазного давления, или катаракту – помутнение хрусталика. Почему еще важно регулярно проходить офтальмологический осмотр? Ученые выяснили, если при диагностике макулодистрофии в течение пары недель удалить катаракту, острота зрения повышается, а состояние сетчатки удается стабилизировать. Более того, за сетчаткой становится проще наблюдать. Если же оперировать катаракту через полгода после того, как обнаружили макулодистрофию, шансы получить такой приятный побочный эффект сильно снижаются. Одним из самых важных методов исследований является ангиография. Здравствуйте. Здравствуйте. Она позволяет увидеть полную картину сосудистой системы глаза и ее слабые места. Проходите, пожалуйста, вот туда вот присаживайтесь. Мы сейчас будем делать флуоресцентную ангиографию. Вот сюда вот нужно поставить подбородок. А лоб должен быть прижат. Я, Я зафиксирую голову вам, чтобы вы не двигались во время исследований. Ваша задача – смотреть в середину на огонечек, который по центру. В это время медсестра будет вам вводить в вену контрастное вещество. В нашем случае – флюоресциин натрия. Флюоресцин натрия был синтезирован в 1871 году и сразу приковал к себе внимание офтальмологов. А метод флюоресцентной ангиографии глазного дна открыл большие возможности в изучении микроциркуляции в сосудах сетчатки. Кстати, сейчас флюоресцен натрия входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов России, используемых в диагностике. При этом у флюоресцентной ангиографии есть противопоказания: это обострение бронхиальной астмы, наличие в анамнезе анафилактического шока или отека квинки, некомпенсированные патологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем, заболевания почек. Краситель распространяется по всей сосудистой системе и доходит до глаза через 10 секунд. Именно поэтому инъекция производится не заранее, а во время исследования. Смотрим в центр на огонечек. Uh -huh. Поехали. Вводим быстренько. Быстро, быстро. Отлично. Мы начинаем съемочку. Поехали, снимаем. Раз, два, три. Каждую секунду делаются снимочки первые 10 секунд, потом идет медленнее. Первые 10 минут – самое важное у нас. В итоге врач получает серию фотографий, которые фиксируют динамику кровотока внутри сосудов. Так как контраст проходит по тому же пути, что и кровь, на фотографиях хорошо видны все разрывы сосудов внутри макулы. На снимках они представляют из себя белые пятна. Прекрасно. Глазки можно закрыть. Отдыхаем. Отдыхаем. Я у вас... Отстегиваю, голову можно убирать, в извинке выходим. Но самое точное исследование макулы – это ОКТ, оптическая когерентная томография совместно с ангиографией. Суперсовременные исследования – два в одном. Но у него есть одно очень важное условие – структуры глаза должны быть абсолютно прозрачны.